Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Подкачался? Молодец, иди давай гуляй, юнец. Да-да, Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией по игрушечке Myth of Empires. Ну и в рамках сегодняшнего выпуска я расскажу тебе про базовые основы прокачки. Как правильно нужно качаться, где качаться, какие приемы, какие методы, дам несколько советов и так далее. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А поэтому поставь, пожалуйста, авансом лайк под данным видосом, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя, крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и начну, пожалуй, я с объяснения, для чего же нам нужно правильно качаться. А для того, чтобы ты просто-напросто сэкономил свое драгоценное время и потратил его с пользой. Да, и быстрее при этом набил максимальный уровень, на котором ты себя будешь чувствовать гораздо комфортнее. Ну что ж, давай начнем по порядочку. Ну и самое первое, что тебе следует учитывать, нажми, пожалуйста, на буковку К на твоей клавиатуре и у тебя Откроется окошечко с твоими навыками. Здесь очень важно изначально разобраться, как выбрать, какой навык ты будешь прокачивать, да что будешь прокачивать и так далее. В этом окне существует несколько вкладочек. Это сила, это ловкость, это телосложение, это мудрость и это харизма. В каждой из вкладочек есть по 5 дополнительных а, навыков. Одноручные щиты, двуручные и так далее. В каждой, ребят, вкладочке нужно посмотреть да, и выбрать, что вам по душе, что вы хотите качать. Каждый навык качается достаточно непросто. Ну и для того, чтобы быстрее прокачаться в определенной в какой-то ветке в тебе в необходимой, а, тебе необходимо вот здесь обратить внимание на такие очки эксперта знания По мере достижения твоим персонажем уровней у тебя здесь будут копиться очки. И скорее всего, если ты новичок, ты их еще не распределял, а стоило бы. А распределять именно стоит вот таким вот образом. Здесь наверху есть плюсик, а, с помощью которого ты сможешь увеличить получаемый опыт в той или иной специализации. Вот, например, здесь у меня сейчас по максимуму, и это говорит о том, что наш опыт в данной ветке будет идти в 6 раз быстрее, нежели у нас было бы, если вот так вот не прокачан веточка, да. И так можно сделать абсолютно на любой навык, но имей в виду, что со временем, если ты поймешь, что это не твое, ты можешь просто-напросто отменить какой-нибудь из навыков, убрать отсюда вот эти вот бонусы дачки экспертного знания и переназначить их куда-то в другую какую-то веточку, например, вот сюда в двуручные. И у тебя будет эта веточка прокачиваться. Но имей в виду, что со временем, чем чаще ты будешь отмены вот такие делать, да, через минус, тем больше ты будешь отдавать денег своих до да, наличных. Вот они у тебя, кстати, говоря, находится для того, чтобы отменить этот навык. Обрати, пожалуйста, свое внимание вот на эту вкладочку. Здесь, если у тебя будет какое-то число, это значит, что ты можешь бесплатно отменить еще столько навыков ровно вот на это число. Если же у тебя тут нолик, то отменять ты уже будешь за денежки. Вот, например, как у меня сейчас. Отменяем мы древковые, и у нас за 18 монет нам предлагают отменить. Поэтому распределяй свои очки более-менее правильно, да, учитывай то, что тебе понадобится, пригодится. Ну что ж, это касательно навыков и их быстрой прокачки. Также давай я тебе расскажу про то, как же увеличить быстрее уровень твоего персонажа, что для этого нужно делать. Вкладочка отображения уровня находится в твоем инвентаре, вот здесь. И тут же текущий прогресс у нас указан. Вот для того, чтобы она постоянно двигалась, эта полоска, тебе необходимо делать э, в игре практически все. Либо же ты охотишься, либо же ты добываешь, варишь ли какой-нибудь суп там на кухне или что-то, либо крафтишь. У тебя всегда начисляются очки опыта. И чем больше будешь делать ты дел одновременно, тем быстрее у тебя будут копиться очки вот этого у опыта, и ты будешь получать уровень. Даже вот сейчас, смотрите, я просто-напросто стою, у меня копятся очки опыта. Это все потому, что некоторые из моих сагильдийцев а, делают что-то, и поэтому опыт распределяется частично на всех. Поэтому, если ты хочешь максимально прокачиваться, ты должен находиться в области действия гильдийского маркера. И это еще один повод для того, чтобы вступить в какую-нибудь гильдию, да, и развиваться вместе а, с ними. Во-вторых, тебе, конечно же, нужно будет крафтить какие-нибудь предметы самому у себя в инвентаре, если ты хочешь, чтобы у тебя опыт шел быстрее. да Добудь просто необходимых ингредиентов для того, что ты хотел бы скрафтить в большом количестве. Вот, например, пускай у меня будут вот такие вот деревянные заборы. Закажем их по максимуму, ну, пускай это будет три штучки. И за то, что я их буду сейчас крафтить, я их буду делать, да, у себя в инвентаре, мне также будут начислять опыт. Имей в виду, что твой персонаж может делать сразу же два дела одновременно и пользуйся этим, если ты хочешь прокачаться. Найди какую-нибудь рабочую станцию по душе для твоего персонажа и попробуй сделать на ней что-нибудь стоящее. Например, вот мы сейчас подходим к кожевенному заводу, заказываем здесь несколько шкур и встаем за него. Встаем, это не просто стоим и смотрим, а зажимаем кнопочку Е e на нем, подходим, да, и назов... нажимаем кожевенный завод использовать. Именно вот на этот вот значок. Таким образом, наш персонаж приступает сам к работе и работать. И крафты на этом станции станке будут идти заметно быстрее. Также вашему персонажу будет начисляться большое количество опыта при всем при том, и вы будете качаться гораздо быстрее. Очень хорошо подойдет, если вы, например, пошли афк оставили игру просто так по своего персонажа, лучше поставьте его к станку, закажите себе в инвентаре несколько рецептов каких-нибудь, и у вас будет идти опыт как за созданные рецепты в вашем инвентаре вашего персонажа, так будет идти опыт именно с созданных предметов на каком-нибудь рабочем месте. Работает, проект Практически с любым рабочим местом, будь то, например, это вот кожевенный завод, как мы сейчас подошли, и также с любой другой рабочей станцией, будь то это кузнечная какая-то мастерская, будь то это стол ремесленника, скамейка архитектора, ли она еще называется, будь то это печка, будь то это, например, вот этот ткацкий станок и так далее. Опыт у тебя будет идти гораздо быстрее, помни эти простые правила, и ты будешь получать уровни еще быстрее, чем это есть на самом деле. Давай я тебе расскажу еще про один способ, который позволит тебе еще гораздо быстрее зарабатывать очки опыта. Во-первых, ты должен состоять в какой-нибудь гильдии и просто-напросто обратиться вот к этому а, столбу. Подходишь к нему, нажимаешь и смотришь а, на такие интересные вещи, как благословление нас сейчас интересует. Да, смотрим в этой вкладочке и видим, если ты хочешь себе, чтобы опыт у тебя побыстрее рос, то покупаешь вот этот вот первый пункт с изображением вот этого вот челов человечка с руками, да, типа мускулистого такого. Если же ты хочешь побольше, больше опыта, например, к своим навыкам каким-то, про которые я говорил до этого, то покупаешь себе вот эту способность. Каждая способность дает рост опыта, да, на определенный процент. Кстати, здесь тоже указано а, ровно на час по времени. И таким образом твой персонаж будет гораздо быстрее прокачиваться. Да, особенно когда ты, например, будешь где-то находиться а, возле рабочих станций, ты будешь прокачивать своего персонажа очень-очень быстро. Ну и давай подытожим вышесказанное. Во-первых, значит, нажимаешь на К и и проставляешь к нужным навыкам Необходимое количество очков экспертного знания Второе значит Просто идешь к гильдейскому маркеру И подрубаешь себе благословление На увеличение опыта от мастерства Или же увеличение на просто Получение опыта После этого если ты хочешь поафыкашить Немножечко идешь к какому нибудь Рабочему месту да на твоей базе Встаешь заказываешь какой нибудь Рецепт и айда пошел Производить опыт будет течь просто Напросто рекой и также еще не забывай что в твоем инвентаре можно тоже заказать какой-нибудь крафт, причем не самого низкого уровня, например, со временем ты будешь получать крафты в инвентаре и 20 и 30 уровня, заказываю параллельно сразу же несколько процессов, и твой персонаж будет максимально быстро прокачиваться, особенно когда ты находишься в АФК режиме. Также не забывай рассказывай про те способы прокачки, которыми привык пользоваться ты. Очень интересная информация, конечно же, нам не повредит. Также хочу оповестить тебя, что у нас есть своя собственная гильдия. Если хочешь присоединиться к нам, то вся информация будет в описании под видео. Ну а если ты считаешь, что братишка Scratch чего-то не недорассказал, что-то умолчал, то пожалуйста поругай его в комментариях, напиши, ты что такое ты говоришь что ты не рассказал еще про то-то и вот про то-то. И братишка Scratch конечно к тебе прислушается и в следующем своем видео дополнит конструктивную недостающую информацию. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение конечно же следует.